Ну как, я планирую пойти все-таки на высшее образование, то есть ждать экзамены все и поступить уже в какой-то вуз а дальше работать по профессии по специальности. Хотите попробовать сейчас? А имеется в виду вот как инвив... ну да прямо уже сейчас вот попробовать стать ну верстка типа Photoshopа? Хотелось да. бы. Хотелось бы. Вот посмотрели, вот мы думаем. Через сколько лет вы закончите вуз? Ну, ну, сейчас он учится в седьмом классе, у нас еще три года школы, три с половиной года школы, ну и вуз это где-то четыре-пять лет. Восемь 8 8 лет получается, да? Восемь лет что-нибудь смеется? Наверное, очень Наверное, много. Эти да. сферы, она и сейчас сильно развивается. И в дальнейшем будет э, там только ускоряться. А не хотите уже сейчас попробовать? Потому что восемь лет ждать, чтобы попробовать? Это достаточно долго. Это долго, и попробовать хочется. И хорошо, что есть такие, ну, как, возможности.